Невосприимчивость стихии огня это гарантия того, что твоя, твое взаимодействие с миром всегда будет исходить с точки зрения обороны. Ты всегда будешь обороняться, защищаться от окружающей реальности, но ни в коем случае не нападать, не заниматься экспансией лично. А это всегда не успел. Это гарантия того, что всегда не успел. Неприемливость стихии огня точно так же плачевна и печальна, как неприемлемость земли. Да, стихия это чисто мужская, агрессивная, сильная. Отторжение этой стихии, как я вам уже сказала, это не очень хорошее качество, не очень хорошее качество. По крайней мере, все, что связано с огнем, умение переработать все, умение воспринять все, живость мышления, быстрота реакции – это все эффекты человеческого сознания, психики. Они становятся, мягко говоря, недоступны. То есть есть некая заторможенность реакции, неумение быстро принять решение, неумение быстро сориентироваться в ситуации, быстро сопоставить одно с другим, быстро найти аналоги в своем прошлом. Это все отсутствие стихии огня. Тем не менее, то, что сейчас у вас получилось, это первичная диагностика. Мы про нее ни в коем случае не забудем, потому что мы должны будем видеть картину, с которой мы начинали. И по этой первичной диагностике много о себе можем рассказать, если правильным подходом будем смотреть, почему случались те или иные неудачи, почему не получалось что-то, что, что хотели, хотелось бы осуществить, потому что неприятие какой-либо стихии атрофирует качество, которое она несет. А если этих качеств нет. Значит, соответственно, мы не сможем проявлять их в реальности, ни в каком виде не сможем. И мы всегда будем нуждаться в человеке с компенсаторной функцией. Вот что ужасно. Да? Мы становимся зависимы от человека, которому это качество проявлено хорошо. Зависимы. И эта зависимость иногда получается совершенно патологичной. Что такое нет огня? Невозможность принять идею, осознать идею и проявить идею. Значит, это будет однозначно гарантировать, что мы вляпаемся в какой-нибудь эгрегор, причем такой идейный, хороший идейный, патриотизм, отличный эгрегор, еще какой-нибудь религиозный, о, это вообще прелесть. Если нет принятия огня, попадания в такие ситуации, влипание в секты, в религии, в эгрегоры, просто написанного навозе, готовый клиент, естественно, сами понимаете, что эгрегоры первым делом что будут вас гасить? Огонь не будет. Земля пусть будет проявленной, вода хорошо, и воздух отлично, мыслительный человек, умный, прекрасен. Но главное, чтобы огня не было. И сделают они все возможное, чтобы вас этот огонь погасить. А огонь гасится чем? Водой. Значит, соответственно, будем возбуждать вас излишнюю эмоциональность и любовь к эмоциональности. Вы должны добровольно из песни хотите эмоционировать. Да? Ну, женский роман почитать, например, чем не это. Не метод, слезливую мелодрамку посмотреть, порыдать над каким-нибудь котиком в интернете каким- таким мимишным, да, о чем мы там еще? Да? Ну, в общем короче говоря, включите вот эту излишнюю эмоциональность, слезливость, плаксивость и возвести ее в степень не порока, но плавости. Мы должны гордиться своей собственной эмоциональностью. Все мы себя перерубили, огонь навсегда и навеки вечно. Через некоторое время приходит какой-нибудь эгрегор, ну давай. Энергии в тебе много, эмоций в тебе много, водой ты обладел хорошо, значит время гонишь тоже отлично, да? давай сюда. Потому что эгрегоры на самом деле не эмоциями питается, а временем, но время состоит из двух компонентов, одна из которых ⁇ вода, а вода ⁇ суть эмоций. Понятно, объяснила, да? Поэтому, конечно, деструкцию эту будем исправлять. Будем, будем, будем, будем. никуда не деться.